мы пытались смонтировать насос в скважину в деревне Татинки и вот на что мы наткнулись канализация с виду имеет небольшой люк вот, а внутри сейчас посмотрим полутораметровые кольца, два кольца здесь закатывают Рано открыть совсем чуть-чуть, потому что производительность насоса большая. С все абсолютно идентично нашим заказом. Слив присутствует со стояка летнего полива. Два входа, один в существующий дом, один в будущий. Как бы так. Длина труба, труба под кабель и канализационная. Впоследствии сухую нужно будет утеплить, замерзать ничего не будет стающая труба на греющем кабеле.